Хе-хе-хе. Прикольно. Я бы даже сказал, очень весело. Торчит, блин. Давай по новой, Миша, все хуйня. Ай, бля! Ой, на дачу еду! Вот и такая! Сплошная! Пригород! Похуй! а ша а души, бля! Где мама? это жопа. Это жопа. Уф. Это что было, блин? Шоусы поживало. Что с ним? Что с тобой? Нет, так Я... а, что? Вообще ступор. Упал! Сантура. Стой, стой, стой, так, стой, стой. Получилось! Давай. А я даже не знал, что на терядове так можно. А, покупать там, в казино? Да, да. Боя, меня вообще унесет в этой жизни или нет? Чтобы я прям вот одну аж Откинув. не мог уйти. А нет, я еще до сих пор пью. О, я поплыл. Только что. Я тут уже, уже уплыл, я не знаю, я уже тихий океан переплыл. Вс, я медленно плыву. Скайп. Откинулся! У тебя ракетницы нет, что ли? Я до сих пор пью, я тебе много расскажу. Может на курица до смерти. Слышал? Нет. Вот хорошо. А что было? Я взорвал. Кого? Пару, пару машинок. Ой, все, я откинулся. Халом, ребята, с вами был вот этот Биллибо и рубрика Разные игры. Я здесь не собираюсь задерживаться, так что ставьте палец вверх. Измените кнопку подписаться с красного на серый. И спасибо вам за просмотр. Приятного дня или приятного вечера у кого как. И всем пока.